Здравствуйте! С вами интернет-магазин Maximus Sport и очередной выпуск нашего видео-обзора о наших спортивных товарах, которые мы представляем. Сегодня мы рассмотрим растяжки, жгуты резиновые с креплениями для боксерской пневмогруши скоростной, которая надувная для отработки реакции, скорости вот. И точности удара В данном случае э, Всегда Часто мы сталкиваемся с такой проблемой Что э, продаются такие груши Но они идут без крепления Нету к ним никаких резинок Никаких растяжек И самому очень тяжело найти Эти растяжки или резинки Чтобы правильно подобрать И поэтому сегодня мы вам представляем вот такие вот растяжки со специальным креплением, которые, в которые входят тоже специальные анкера для установки. Ну и рассмотрим поподробнее сами эти растяжки. Что они из себя представляют? В комплекте данной позиции поставляются два резиновых жгута. Вот они такие длинные, они длиной по полтора метра. У них. с чего выбрана такая длина так как они регулируются то это актуально выбрать именно полтора метра потому что подрегулировав убрав немножко длину при помощи специальной регулировки остаток можно просто отрезать или же оставить так как везде потолки разные и производитель не может угадать сразу же какая у кого высота, потому что в залах боксерских потолки высокие и например два куска жгута очень хорошо растянутся и хватит и на большой зал на большую высоту потолка у кого-то короткие ну в квартирах например 2,50 до 3 метров и поэтому их придется укорачивать но это очень легко делается я вам сегодня расскажу как все это быстренько делается значит сам жгут из чего состоит данная растяжка? Растяжка состоит из жгута с диаметром 10 миллиметров, вот на каждой стороне этого жгута имеется такое кольцо с металлической вставкой. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы когда вы карабином цепляетесь за этот жгут, естественно, там, после пары тренировок он начнет уже перетираться, потому что трение материи об металл существенно снижает срок службы данного жгута. Поэтому вам бы его хватило, ну, буквально там на треть тренировки, наверное, максимум. Потом бы он перетерся и все, как бы, пришлось бы искать новый такой жгут покупать. Вот. А так в данном случае вот эта металлическая вставка она надолго сохранит пока не сотрется сам металл этот жгут Карабин с каждой стороны для того чтобы можно было зацепиться за какое-то крепление и специальный регулировочный винт с хомутом Для чего он нужен? Видите, здесь на этом винте есть сечение под хрестовую отвертку либо же под плоскую что позволяет использовать в данном случае любую отвертку либо плоскую, либо крестовую и когда мы начинаем крутить по часовой стрелке данный хомут он затягивается это чтобы зафиксировать сам жгут также мы можем отпустив эту гайку распустить этот хомут и выставить любую длину жгута, которая нам нужна так как она будет смещаться, можно укоротить, можно удлинить. То есть это достаточно все просто делается. Также вы потом обратно просто берете затягиваете и лишний кусочек можно просто ножом срезать. Либо же если планируете потом часто переставлять, то оставить просто не срезая. Вот. С другой стороны жгута точно такая же система. Внутри специальное кольцо, которое обезопасит ваш карабин от того, чтобы и ваш жгут, чтобы он не перетирался. Ну и сама регулировочная гайка. Вот. Далее. Также в комплекте поставляется специальных два анкера, которые устанавливаются один в пол, второй в потолок. Это сделано для того, чтобы, если у вас нету к чему закрепиться, ни в полу, ни в потолке, то вы можете просверлить отверстие диаметром 14 мм в потолке и в полу, вставляете такой анкер, закручиваете. закручивается он вот таким вот способом, просто гайку закручиваете, и вот этот тюльпан, он распирается внутри. Соответственно, создает упор в потолке, и он у вас не вырвется ни в коем случае. Также само внизу в полу вставили, хорошо затянули, и у вас готовое как бы, крепление для вашей скоростной пневмогруши. В данном случае, как же она крепится? На каждой пневмогруши есть специальное кольцо. Вот для чего оно и нужен, этот карабин. Мы им просто берем, цепляем за вот это кольцо и за сам жгут. И получается у нас вот такая система. То есть, очень это удобно и очень практично. Соответственно, вторую сторону так же самое мы будем цеплять закрепливать крепить точнее на данном этапе наш видеообзор закончен если у вас будут какие-то пожелания вы можете ставить лайки или э, писать свои комментарии на ютубе и писать если вам понравилось не понравилась данная система работает она не работает или же может вы хотите как-то упростить эту систему сделать более простой то пожалуйста пишите ваши комментарии мы постараемся к вам прислушаться и что-то разработать новое да единственный момент вот эта гайка она все-таки из металла и здесь когда вы будете ее затягивать кусочек останется торчать так сказать его можно загнуть плоскогубцами и взять обычную изоленту и перемотать, чтобы не было острых углов. Для чего это нужно, чтобы, если вы будете работать в боксерских перчатках, чтобы вы их просто случайно не зацепили и не порезали. Ну, как бы, собственно, ну из изолента, я думаю, найдется у каждого в доме. Поэтому на этом наш видеообзор закончен. С вами был интернет-магазин Максимус Спорт и компания BMC Спорт. Обращайтесь к нам, звоните. Всего доброго. До свидания.